Всем привет! Всем привет! Сегодня будем открывать поле облака. Ура! Сегодня мы будем открывать вот такую супер мойку поле Робокар, чтобы наш полицейский поле всегда был чистый. Все его друзья могли тоже к нам на нашу мойку приезжать. Поле Робокар, он же должен быть чистый, да? Да. Поле Робокар грязный. Но мы его сейчас помоем с Димой. И нам в этом будет поле, помогать вот, Хелли да? и Эмбер. Вот он в Вот он в вот Грязный пока еще, да? Ну давай откроем. Построим нашу супер мойку. Ну что, посмотрим. поле. Очень крутая такая мойка у нас. Да. Давайте вытащим все детали и сейчас будем с тобой собирать. Вот сколько деталей, да? Все детали мы уже достали. Да. Нам осталось только построить. Давайте построим эту дорогу на полу и поле приедет к нам уже мыться. Сюда. Вот такая получается вот у нас уже дорога, да? Mm -hmm. Чтобы Робокар мог спокойно подъехать к нашей моечке. Вот. Все, соединяем Дим. Давай идем сюда. Давай, Молодец. А, это не, не отсюда Дим, это вот здесь у нас. Соединяем. Вот. И давай вот так соединим тоже. Давай забор поставим, вставь забор, я вот здесь пока тоже дополнительные, сейчас мы еще наклеечками все облеим с тобой, да Дим? Вот тут ролики специальные, подъемник установили. Ну что, остались у нас наклейки, да Дим? Да, вот уже преображается наша моечка. Друзья, ну, скажи, что он Он весь испачкался, смотри. Мы вовремя построили с тобой автомойку. Поехали ее протестируем. Подали нам платформу для полировокар. Сейчас мы протестируем эту мойку. Ну что, поехали? Вот такая у нас передвижная платформа. Дима продвинул нашего поля, Его помыли сверху ролики наши по бокам. Вот такие вот очень классные ролики. Ну что, давай выйдем, проверим дальше, как у нас эта обстановка. Ростометр для машин. Все, поле измерили рост. Весели нашего Поли. Поли очень понравилась наша автомойка. Поли решил позвонить своим друзьям и тоже посоветовать эту автомойку. Давай еще друзей откроем. Поли Робокарр, Хелли и Эмбер. Прилетел Хелли. Сейчас Хелли тоже протестирует нашу автомоечку. Давай. Прилетать может, вот Дима ему ручки достает, чтобы он весь был чистый, да? Вот он прилетел. Вот. вот теперь у нас и Хели чистый, да? И Хели тоже готов на супер задание, да? Коли ждет нашу эндер. Эндер машинка, да. Но она у нас же еще трансформируется. И на ножки может вставать. Давай вот так, с Андрей, он тоже готов И Хелли у нас тоже Трансформировался, да? Поли позвонил своим друзьям Эмбер и Хелли, да, Дим? Позвал их на нашу Супер автомойку Чтобы они Помылись перед Очень важным спецзаданием Где только могут они справиться Да? Вот они пришли. Здорово! Теперь Поле ничего не страшно, да? Он справится с любым заданием. С такой хорошей, классной командой. Супергероев! Я буду я буду Элли. Ты будешь Хелли? Тогда я буду Эмбер. Привет, Поле! Привет, Хелли! Вот так, вся наша команда спасателей в сборе, да? Им поступил вызов. Мы тебе поможем, Полли. Мы же с тобой команда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, друзья. До новых встреч.